Сегодня 13 ноября, ночью выпал снег, вот первый раз я чистил снег, выпал он примерно вот так вот, сантиметров 15-20, еще один раз почистил, вот так вот, прокидал просто, некогда розами заниматься, с носить, а показать я хотел лопату и достоинства недостатки, если хотите подешевле брать, ну вот эта деревянная ручка, Плюс вот это пластик черный. И вот здесь такая тоненькая жестяночка. Чем неудобно. Нет такой ручки. Такие ручки отдельно продаются, вот такие. И, ну, стоимость примерно 30 рублей. Вот, ну, я продавал так. В своем вот этом магазинчике. Но дело не в этом. Лучше, конечно, пластиковую брать. С такой ручкой. Пластик. Здесь пластик, но опять же.. Ну, тут... Тоненькая жестяночка. Если будете вот так вот делать, это жестяночка, я не знаю, насколько хватит. Но на зиму точно не хватит. Она отлетит, а дальше будет вот так вот у вас делать. Если вы ничего не сделаете. Вот пластмасс. Вот. Ну что-то ж надо делать. Если жестяночку тоже поставите, как была, ну примерно, чего-то другого. Вот здесь вот обогнете. Но ну, то же самое, Чуть хватит на месяц, на два. Ну смотря что, допустим, у вот здесь по бетону приходится сувать лопата она стесывается моментально а там перед магазином еще насыпал бетонной крошки там вот типа отсева мраморного там, там вообще э, стесывается ну стесалась она поэтому я поставил вот такую пластину которая у меня была можете любую поставить вот наоборот вот, вот такой ширины ну сколько тут ну 3-4 пальца вот и взять на я взял на 4 болта и в таком состоянии она у меня уже четыре года если вот это вот началось это с самого начала когда жестяночки меня не стало я думал надо что-то делать иначе как пальцы и лопате ну лопаты дорогие такие вот и вот я такие болты взял и вот с той стороны сейчас покажу был вот такой же шестигранник. вот он шестигранник. Вот что с ним стало. Вот. <смех> нету. <смех> То есть все слезалось. А лопата целая. Ну болты-то можно заменить. Вот они. Вот что, что от шестигранника осталось? <смех> Это уже ничего не осталось. Ну была у меня такая, как бы, с перфорацией, поэтому легче. Если нету, ну возьмите любую ну, <смех> другую железку, хотя бы железку, не жестяночку, как консервной банки, которая лопатой приходит, я их продавал, кстати, такие лопаты <смех> все жестяночки идут ну, где-то вот так вот с этой стороны, там не просто э, чпок под прессом, все и берешь рукой, можно снять ну, ерунду делать, для чего? для дешевизны, а для чего дешевизма? конкуренция, нужно лопату сделать как можно дешевле, не как можно лучше, а как можно дешевле вот. чтобы больше продать поэтому приходится вот так вот включать голову, руки. Мы ну, не думаю, что это. Ну сколько тут делать, знаешь, Если полчаса, это и то много будет. Все-таки просверлить аккумуляторной дрелью отверстия. И четыре болта закрутить ну, двумя гаечными ключами. Хорошо, чтобы держалось. И все. Она практически не снашивается. Здесь. Ну, все-таки снег же чистишь, а не гравер кидаешь или песок. Снег, ну что то она стесывается Ну так иногда задевает, потому что Где-то неровные неровно есть, где-то черканул Ну и что? А болты, болты потом С той стороны вообще, ну заменю Ну я думаю на эту зиму, хватит Вот, короче, открыл сезон Привет <смех> Так что вам советую это, это хорошее решение Правильно, я не знаю, кто делает, так не делает ну, я вот так вот сделал Доволен, да, все хорошо